Снова здравствуйте, компания «Морал» снова в пределе, начинается снова дачный сезон. Вот э, наша первая работа э, в этом году по домам. Э, находимся мы в Можайском районе, э, здесь мы уже не первый раз, непосредственно на этом участке. Э, что мы делаем сегодня? Сегодня мы выравниваем дом и э, подтягиваем полы по уровню. Вот. В чем причина? Причина в том, что фундамент сделан из ФБС-блоков они лежат на земле и на них стоит сам дом. Со временем они тонут когда-то больше, когда-то меньше Это весной они сильно утопли как видно по прокладкам на 12,5 см они просели в землю Почему мы здесь не в первый раз? Тут на самом деле дело в том, что клиент не прислушался к советам наших специалистов. Мы были здесь два года назад, говорили, что нужно там, сделать какой-то дренаж, укрепить, заменить фундамент, но заказчик посчитал, что достаточно просто выставить дом по уровню и проблемы на этом все решаться. Как показала практика и время, вот мы уже здесь снова второй раз, делаем то же самое, мы опять э, выравниваем дом, приподнимаем его снова еще выше от фундамента, потому что он садится. Вот. И также подтягиваем полы после этого. Вот. Под полы мы заводили дутавровые балки, опирали его на фундамент, э, выставляли полы вровень. Ну и дом, тоже, как видите, пришлось э, выставить, выровнять. Вот. Что хочется сказать? Доверьте специалистам. Никогда не нужно э, никакой принимать самодетельности. Лучше всегда вот такие сложные работы, ответственные, лучше доверять специалистам. Э, дабы не переплачивать и потом не переживать из-за того, что что-то не так было сделано и придумано. У меня все.